Привет, Друзья, с вами Winterfell. Сегодня на обзоре у нас будет вот такая вот камера GoPro 8 Black. Наконец-таки смог ее приобрести за 31 тысячу рублей. Очень рад. В этой покупке реально классно заказывал на Яндекс.Маркете через Letyshops, ребята. Ссылочку оставлю на Letyshops в описании. Обязательно через Letyshops заказывайте, потому что это... Программа, через которую вы можете заказывать в любом магазине с очень вкусными кэшбэками. Поверьте, кэшбэк это всегда хорошо, потому что сэкономленные деньги это заработанные деньги. А сейчас мы приступаем к обзорчику. Смотрите, пришла вот в такой коробочке. Я думал, что как у всех будет на обзорах, я смотрел на ютубах, типа вот такая вот коробочка. А здесь уже пластиковая такая прозрачная фигнюшка, в которой GoPro. Но... В этот раз мне вот в такой вот кейсе пришло. Слышите, как он твердый? Реально классный здесь застегивается. Вот за кейс отдельное спасибо, здесь GoPro написано. Вот. И здесь мы смотрим вот такую вот еще прибавлушечку. здесь документы и сама камера. В комплекте идет камера, зарядное устройство и небольшие парочку крепежей. Но на этом все, в принципе, это это GoPro, ребята. Отдельно уже можно будет покупать всякие разные аксессуары, крепежи. Вот сама камера. Здесь есть 4К-съемка в 30 кадрах секунду в секунду, 120, 240. Разные режимы. Очень классная Повышенная стабилизация. Сейчас я включим. Ой. Здесь еще есть. Ой, я уже сразу видео нажал. Представляете. Можно сразу включать, оказывается. оказывается э, сейчас включим. Здесь есть голосовое управление. Можно настраивать, э, к примеру, GoPro режим фото. Вот, переключилось. GoPro режим видео. GoPro выключить. Вот, э, GoPro включить. Очень хорошо. Можно начать видеосъемку, даже когда она у нас прицеплена. Так, хорошо, пойдемте теперь а, посмотрим, как она снимает на улице. Сделаю небольшой обзорчик. А, стабилизацию повышенную включать не буду. Буду снимать 4К 30 кадров в секунду а, в линейном. Потому что широкие углы это все мы протестируем на других влогах. И также еще, ребята, буду снимать обзор. Машины, у ребят есть канал, братья Копеева называется, потом ссылочку оставлю в комментариях, когда они создадут его. Они будут выкладывать туда машины, когда снимают, как снимают автомобили, у них, короче, автоблогинг будет, автоблог такой. Поэтому большинство будут снимать на эту камеру, также на их... В канале будут выкладываться видео с этой же камеры. У меня будут с этой камеры. В общем, посмотрим. Сейчас уже вечер, где-то 5 часов, зимнее время, весеннее. На улице у нас пасмурно. Освещение небольшое, поэтому буду в таких тяжелых условиях смотреть качество записи, качество видео, качество записи звука и стабилизация обычная. В общем, ребят, не буду вас томить. Ставьте пока что лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать дальнейшим видосиков. К сожалению, есть одно но. В комплекте с этой камерой не идет интересная жизнь, поэтому вам самим придется создавать ситуации, в которых экшн-камера вам пригодится. А пока что, пойдемте снимать. Итак, приветствую еще раз, снимаю уже на GoPro, звук с GoPro, сейчас попробую закрыть некоторые динамики. Шумоподавление не ставил, чтобы улучшить качество звука. Ветер небольшой дует, и посмотрим, как у нас сейчас на вытянутой полностью руке снимаю, сейчас не совсем полностью. Сейчас пробегусь. Вот, бегу сильно трясу камерой от первого лица как будет смотреться смотрим как прорисовывается облака как у нас солнышко там видно снимает первого лица качество звука послушайте должно быть нормально вот так снимает 4 к кстати она еще может погружаться без кейса на глубину до 10 метров Поэтому можно ее спокойно, смело окунать. Вот ветер дует. Смотрим, будет ли... Слышно ветер. Едут машины. Посмотрим, слышно ли их. Вот. Сейчас зайдем в более темное место. Посмотрим, как она снимает там. Вы пока пишите комментарии, нравится ли вам качество видео, угол обзора. Сейчас... Здесь видно, наверное, что темно. Заходим, у меня дровишки лежат. Я не знаю, будет ли видно что-нибудь, но э, камеры я трясу нормально так. Я вообще не парюсь э, за то, что где-то что-то нужно ровно держать руку или не трясти. Просто хожу, просто снимаю. Типа вообще не парюсь. Так стану против солнца, как оно снимает. В общем, пишите комментарии, нравится ли вам качество. Вот ветер дует сильный. Довольно-таки не сильно слабенький такой. Посмотрим, как она будет. Все, ладно, ребят. Так, ну а что самое приятное в голосовом управлении? То, что вы можете камеру поставить, отойти и начать видео или сделать фотографию. И еще там таймеры есть, устанавливать можно. Сейчас проверим, как она делает фотографию. Это моя новая камера. Новая покупка, я очень ей рад. Буду теперь снимать на нее. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, как вам качество звука, съемки и вообще. <свы> вот, все. Ссылку на Letyshop оставляю в комментариях. Покупайте через эту программу, чтобы у вас был вкусный кэшбэк. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.